Что же вы, проговорил Иван Ильич, неловко указывая ему подле себя на диване. Помилуйтесь, я и здесь, Иаким Петрович, быстро сел на стул, подставленный ему почти на лету, упорно остававшимся на ногах, псевдонимовым.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 «Он теперь твой сосед», — продолжал Иван Ильич, на один миг для приличия и для непринужденности обращаясь к Пселодонимову, но быстро отворотился, увидав тотчас же по глазам Пселодонимова, что тому это решительно все равно. «Старик, как вы знаете, бредил всю жизнь купить себе дом. Ну и купил. И при хорошенькой дом. Да. А тут и его рождение сегодня подошло».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 «Открывается, что он, по что я засижусь, отправился на свадьбу, какой-то своей куме или к сестре, а уж Бог его знает, здесь же где-то, на Петербургской, да и карету уж, кстати, с собой захватил». Генерал опять для приличия взглянул на Пселдонимова. Того немедленно скрючило, но вовсе не так, как надобно было генералу. Сочувствие, сердце нет» промелькнуло в его голове. Скажите, проговорил глубоко пораженный Аким Петрович. Маленький гул удивления прошел по всей толпе. Можете представить мое положение. Иван Ильич взглянул на всех. Нечего делать, иду пешком. Думаю, до да бреду, до большого проспекта, да найду какую-нибудь Ваньку. Хе-хе! Хе-хе! почтительно отозвался Аким Петрович. Опять гул, но уже на веселый лад прошел по толпе. В это время с треском лопнуло стекло на стенной лампе. Кто-то с жаром бросился поправлять ее. Пселдонимов встрепенулся и строго посмотрел на лампу, но генерал даже не обратил внимания, и все успокоилось. Иду, а ночь такая прекрасная, тихая. Вдруг слышу музыку, топот, танцует. Любопытство и у городового. Пселдонимов женится.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 Нетерпение бушевало в его сердце. Я думаю, дай войду к подчиненному, ведь не прогонит же он меня. Рад, не рад, принимай гости. Ты, брат, пожалуйста, извинись, ли я чем помешал, я уйду. Я только зашел посмотреть. Но мало-помалу уже начиналось всеобщее движение. Аким Петрович смотрел с услощенным видом, дескать, можете ли ваше преисходительство помешать?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 Впрочем, молодая стояла тут же в дверях, но только что услыхала, что о ней идет речь, тотчас спряталась. Через минуту псилдонимов вывел ее за руку. Все расступались, давая им ход. Иван Ильич торжественно пристал и обратился к ней с самой любезной улыбкой. — Очень, очень рад познакомиться, — произнес он самым великосветским полупоклоном. И тем более в такой день...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 «Господа, уж я не помешал ли вашим удовольствием, Обратился было он ко всем. «Вообще, он чувствовал, что у него даже ладони потеют». «Нет, не беспокойтесь, ваше присутствие, сейчас начнем, а теперь прохлаждаемся», — отвечал офицер. Молодая с удовольствием на него поглядела. Офицер был еще не старый, носил мундир какой-то команды